Всем привет! Меня зовут Илья, и это мой отзыв о курсах SMM. Пришел я сюда с конкретной целью получить информацию о правильном и верном продвижении в данной области. До этого у меня был уже опыт ознакомления с данной сферой, как у большинства, наверное, из вас через YouTube, форумы специфичные, информацию доступную в бесплатном, так сказать, формате. Ее очень много, она достаточно разнообразная, разношерстная. В ней ориентироваться лично мне было достаточно непросто, а, ввиду того, что ее очень много, и она а, иногда друг другу противоречит. К тому же во многих случаях это было просто изначально базовая некая водная часть. На данных курсах вы получите общее и а, понятное представление о всех инструментах, а, благодаря которым вы сможете сформировать свою собственную, подходящую под ваши цели и задачи стратегию, на основании которой вы и сможете успеть, успешно продвигаться в социальных сетях. Всем успехов и хорошего дня!